Здарова, ребят, с вами Зондер. Буквально только что я закончил играть в игру Море Воров. Поиграл я в эту игру достаточно немного, 10 дней. Я думаю, в этом коротюсеньком ролике, который будет длиться буквально 1-2 минуты, я помогу вам разобраться, стоит ли покупать данную игру, стоит ли в нее играть. В принципе, ну и сделать сами вывод, понравится ли данная игра именно вам. Как я уже сказал, поиграл я в эту игру немного, 10 дней часа по 4 по 5 в день данную игру я стримил активно на моем канале на твиче ссылочку оставлю в описании вы можете посмотреть стримчики и так приходить подписывайтесь всегда рад подписчикам розыгрыши совместная игра стримлю абсолютно разные игры рекламировал сам себя в игре достаточно неплохой геймплей но есть одно большое но в стола в эту игру играть не стоит ребята не стоит потому что ну она создана для кооперативной игры то есть так или иначе вам понадобится минимум один друг максимум четыре друга с которым вы сможете играть с рандомами играть я пробовал бесполезно неинтересно рандому зачастую иностранцы не понимают вас а для качественной интересной игры вам нужна коммуникация то есть либо разговорный чат в игре голосовой чат либо э, общаетесь где-то в дискорде там в любых я не знаю хоть в скайпе общаетесь в общем это самое самое главное в общем запомните это ищите друга идите играть друзей нет лучше поиграйте во что-нибудь другое честное слово еще что хочу сказать, графика в игре, графика в игре прикольная, мультяшная, веселая, красивая, Атмос... атмосфера присутствует, то есть игра достаточно прорисована, детально прорисованы монстры, острова, вода, корабли и так далее. А вот еще что хочу сказать, игра абсолютно не задоначена, то есть на донатную валюту вы можете покупать исключительно косметику, скинчики и так далее, то есть менять там какие то части тела, скажем, вместо руки сделать боевой крюк, вместо ноги сделать костыль, там купить себе костюм, купить себе оформить свой корабль, ну и так далее, все никак донат не влияет на сам как геймплей, сказать, на это саму... не pay to win. Это... Я думаю, что существует э -э, достаточно более интересные игры то есть данная игра она да веселая да прикольная да тут есть какие-то не знаю собственные моменты но этих моментов хватает на 5 7 10 дней интереса дальше ну у меня по крайней мере интерес исчез больше мне наверное сказать нечего впечатление такое двойственное от игры осталось Вроде бы круто, вроде бы скучно, вроде бы весело, вроде бы однообразно, не знаю, не знаю, вот посмотрите, поиграйте, игра стоит достаточно недорого, цены постоянно меняются, скидочки на Xbox. она раздается по геймпасу. ну... В качестве эксперимента можно поиграть если есть во что играть то в принципе можно не играть вот Знаете, если вы в нее не поиграете вы много не потеряете все на этом буду заканчивать ребят обязательно поставьте лайк под этим видео это очень влияет на развитие канала оставьте какой-нибудь комментарий свой прикольненький там димон ты сделал говно Эль, димон ты молодец лучше молодец вот, все, всем пока, приходите на стримчанский стримлю на твиче, ссылка на твич вот там вот в описании, жду от тебя прямо сейчас, фоллоу, дружище, все, увидимся, спасибо, все меня поняли, все хорошо, нарежу, нарежу обязательно, и вы этого не услышите, ребят.